Всех приветствую на канале Автосфера и мы продолжаем серию видео по ремонту пластика. Напомню, что в этих видео мы конкретно показываем и рассказываем, как мы восстанавливаем пластик при помощи полимера. В прошлом выпуске мы восстанавливали передний щиток, болотник от Honda Goldwing из пластика ABS. Ссылку на это видео я оставлю в описании. А сегодня мы восстановим вот такой вот корпус фары, разбитый. Заварим трещины, подварим подломанные кронштейны и приварим вообще обломанные кронштейны. Вот они. На корпусе фары остались остаточные деформации. Которые приходится совмещать, прикладывая большое усилие. Для решения этой проблемы мы используем фен. Прогреем корпус фары, отпустим пластик и тем самым снимем напряжение. Вы видите, все сошлось, все хорошо стало на свои места. Теперь временно зафиксируем паяльником и тем самым обозначим канавку для фрезы, для будущего шва. Корпус фара изготовлен из полипропилена, вот обозначение. Поэтому будем использовать соответствующий пруток. Пруток вдавливаем хорошо, чтобы он впекался на нормальную глубину. Если пруток не тонет, тогда больше нужно прогревать пластмассу. Если пруток уходит глубоко, тогда больше прогреваем пруток. Шов получается аккуратный, чуть шлифанем фрезой и можно подпылить черной базой. Все будет красиво. Надломанное ухо не встает свое место, сейчас подогреем его феном. Сейчас все встало на свои места. Берем паяльники, фиксируем ухо. Все подготовлено. Теперь приступаем к сварке. Все швы у нас проварены, все кронштейны усилены замками, осталось фрезой придать им форму, чуть окультурить. Все сварные швы мы обработали фрезой и чуть припылили черным грунтом. В следующем видео у нас тоже будут мотозапчасти. Мы будем изготавливать недостающие фрагменты, будем их варивать. Также будем изготавливать кронштейны и тоже будем их варивать. После чего подготовим их и покрасим. Поддержите наш канал подпиской. У нас впереди очень много интересных проектов. Наберем чуть побольше подписчиков и начнем работать. Так что подписывайтесь. Всем пока.